Здорово! Ну? Как ты. Ну а мы продолжаем с тобой отмечать майские праздники на Барвихе РП, и сегодня нас с тобой ожидает еще одна крайне приятная новость. Разработчики планируют провести самый масштабный слет абсолютно на всех серверах Барвихи, и именно сегодня, именно у тебя появится отличная возможность поймать жилье своей мечты по государственной стоимости. Что, где, во сколько и по какой цене будет слетать, обо всем об этом мы поговорим с тобой в сегодняшнем ролике. Ну а перед началом данного видео, я как и всегда хотел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 не ограничено. Удачи! После вчерашних масштабных скидок на все авто, скины и аксессуары, разработчики уже на следующий день решили провести для нас с тобой масштабный слет домов и квартир. Как ты видишь сейчас на своем экране, народу на данных скидках вчера было просто тьма. И я, как и многие другие, пытался себе поймать что-нибудь интересное, но к сожалению, просто-напросто не успел. Все самое интересное с самыми высокими скидками разобрали буквально же за первую минуту. И все, что я себе приобрел, это вот такой вот беху со скидкой в 25% которую сразу же и затюнил вот в таком вот гламурненьком стиле. Ну а сегодня нас, я боюсь, ожидает точно такой же дикий ажиотаж на данном масштабном слете всех домов и квартир, и я постараюсь подготовить тебя к этому слету, дам тебе несколько полезных советов, а также расскажу во сколько на каком сервере будет происходить данный слет и какие государственные цены у всех типов домов и квартир. Начнем с того, что если у тебя так же как у меня уже имеется какая-то недвижимость, то обязательно не забудь ее оплатить в ближайшем банке, чтобы она попросту не слетела. Если у тебя есть хотя бы один дом и ты хочешь испытать удачу и попробовать словить второй, то обязательно перед ловлей не забудь через команду Slash Houses выбрать свободный слот. Многие довольно часто допускают такую ошибку и у них перед носом забирает свободный дом какой-нибудь другой игрок, после чего становится довольно обидно. Также если ты поймал уже один дом и настроен словить тут же второй, не забывай вводить эту команду и выбирать свободный слот. Сам же слет начнется уже после 17.00 по московскому времени не ровно в 17.00 а именно после 17.00 как и всегда в этом плане на барвихе возможно небольшие задержки по времени но это конкретно то время когда уже стоит занимать позицию где ты планируешь ловить себе какое-либо жилье что касается тактики ловли домов и квартир я уже делился конкретно своим мнением в одном из предыдущих роликов по данному поводу если тебе интересно то я прикреплю данный ролик где-нибудь в этом видео и ты можешь перейти и посмотреть как лично я сам ловил сразу две квартиры буквально за один слет. Слет будет происходить на всех серверах поочередно, начиная с первого и заканчивая последним девятым. На своем экране ты видишь примерное время, в которое разработчики планируют открывать слет на каждом сервере. На Барвихе присутствует несколько типов квартиры и домов, и сейчас мы с тобой коротко пробежимся по всем. Если у тебя небольшой бюджет, то ты можешь поймать себе какую-нибудь самую простую квартиру, однушку или двушку, в трущобах. Это основная часть квартир, которые присутствуют на проекте. Однокомнатная трущоба в ГОСЕ будет стоить всего навсего всего 100 тысяч рублей, но там всего одно парковочное место. Двушка в Трущобах будет стоить по ГОСу уже 200 тысяч рублей, но и парковочных мест там целых два. Также на Барвихе есть и элитная квартира. Стоимость элитной однушки составляет по ГОСу 750 тысяч рублей, и при этом у тебя будет 3 парковочных места. В элитной же двушке уже 4 парковочных места, но и стоить она по ГОСу будет 1 миллион 250 тысяч рублей. Всего у нас существует 3 элитных дома на проекте. Одна элитка у нас находится недалеко от Альфа-банка в городе Мурино, там два подъезда и в каждом по 30 квартир. Также два таких подъезда имеется в Москва-Сити, в которых также у нас по 30 элитных квартир. И еще один такой элитный подъезд у нас с тобой имеется недалеко от работы Вора Деталей. Помимо жилых квартир на Барвихе РП существуют еще и дома различного типа, к примеру, такие дома, как деревня Михайловская и Железнодорожная. В Михайловке у домов имеется три парковочных места, в Железнодорожной целых четыре. На сегодняшний День, точно знаю, что государственная стоимость у домов в железке так и осталась в 1 миллион. И скорее всего в Михайловке точно такая же госцена. Если я ошибаюсь, то поправь меня в комментариях. Также у нас еще есть крутые дома в деревне Девяткина, которая расположена на окраине города Мурина. Такой домик, как у меня на самом въезде в Девяткино будет стоить по госу 700 тысяч рублей, и у него будет 4 парковочных места. В Девяткино есть дома, конечно же, и попроще. К примеру, вот такие вот деревянные домики, у которых два парковочных места но ну и стоимость у них в два раза дешевле еще у нас есть вот такие вот двухэтажные деревянные дома в городе Мурино, и государственная стоимость данных домов составляет полтора миллиона рублей при этом у них также как у большинства домов 4 парковочных места преимущество данных домов лишь в том что они сами по себе по внешнему виду большие и расположены непосредственно в самом городе но ну и также самые крутые дома самые крутые особняки у нас есть на красной поляне у которых целых пять парков мест, также имеется вертолетная площадка. Это довольно крутые дома, но ну и государственная стоимость каждого такого дома составляет целых 8 миллионов рублей. К примеру, у нас еще на девятом сервере Барвих Успенская такие дома присутствуют в госте, так что не обязательно дожидаться слета, а можно просто напросто поехать и приобрести себе этот дом за 8 мультов, если, конечно же, они у тебя имеются. Ну а на этом у меня пока что для тебя все. Мне остается лишь пожелать тебе удачи на сегодняшнем слете, быть одним